часть сегодняшнего 15 на 4 только что у вас была сложная физика твердого тела я вас буду развлекать легкими историями кто я я сейчас работаю в компании Bayer, это немецкий химический концерт который на украинском рынке придает лекарства и препараты для сельского хозяйства а еще я совладелец фермерского стартапа так уж получилось. И поэтому я вам буду рассказывать про помидоры и компьютеры. Это то, что я знаю, в чем я немножечко разбиралась. И, соответственно, про Digital Agriculture. Почему, собственно говоря, мы об этом сегодня говорим? Смотрите, вот у нас сейчас 2015 год, и на планете Земля живет 7 миллиардов человек приблизительно. Да? К 2020-му, если никакая халепа не случится, и никакой астероид не прилетит, будет уже все 10. Ну, о 9 говорят вполне уверенно. Все эти люди хотят есть. Всех их чем-то надо кормить. А количество площади плодородной очень, на Земле весьма ограничено. И надо вам сказать, большая часть этих площадей занята выращиванием растений, от которых люди упариваются. А, то есть это табак, это сахар, из которого делают что? Кроме сладкого, бухло. А, растения, из которых делают алкоголь, сахар, кофе, какао. Вы не представляете просто какой процент площадей сельскохозяйственных занимают именно эти растения. А, собственно, на еду остается очень мало. О, смотрите, нам тут наш слайд показывает а, не очень радостную картину. Он а, показывает нам 2015 год, точнее с мая 2014 по 2015 в нашей стране, в которой мы живем, в Украине. Скажите, пожалуйста, у меня тут люди плотно знакомые сельскохозяйством есть? Насколько... Да нет, а с а, а цифровыми технологиями, проем помидоры это прекрасно, это уже достаточно близко знакомство. С цифровыми технологиями, компьютерщики, программисты. Да, да. Я так и знала, что горожане больше знают о цифровых технологиях, чем о сельском хозяйстве. Но вот у нас такая беда. Смотрите, у нас растут затраты на производство сельского продукции, сельского продукции, при этом индекс объема падает. Это очень плохо для Украины. Почему? У нас даже при вот этой вот весьма нерадостной динамике страна одна из немногих в мире, которая производит больше, чем съедает сама. У нас тут отличная почва. Вы, наверное, слышали, что во время Второй мировой войны немцы ее пластами снимали и вывозили в Германию, нашу землю. Ну, еще осталось на наш век должно хватить, в теории. Вот. Почему так происходит? Ну, кроме ситуации в стране, у нас еще крайне неразвитое сельское хозяйство. Мы используем очень старые технологии. Но поскольку мы с вами завтра собира... не собираемся помирать, я, по крайней мере, не собираюсь. Кто-то есть, кто да. помирать собирается? Нет, тогда едем дальше. Помирать мы не собираемся, надо как-то жить дальше. Неважно, в Украине или в любой другой стране, тема еды будет актуальна всегда, потому что... Это, надеюсь, вопрос не вызывает, да? Так как же нам, что же нам сделать, чтобы у нас еды стало больше, при том, что площадь земли у нас не увеличится никак. Вот, и тут нам на помощь могут прийти высокие технологии, цифровые технологии в сельском хозяйстве. Матните на следующий слайд, пожалуйста. Мы посмотрим там... А кто там клацает на... Плацните, пожалуйста. Вот. На следующем слайде, пока нам его покажут, там отображается три главных пункта в экспорте государства Украина. Самый главный пункт у нас в экспорте это сельское хозяйство. Вот, следующий. И вот он, да. Видите, 17 миллиардов в год, текущая оценка аграрного сектора экспортного объема. У нас очень хорошая позиция по подсолнечному маслу, по кукурузе. Мы внезапно пятые по импорту меда. Вот, Тем не менее, нам есть куда прокачиваться. На втором месте стоит металлургия, но это суживающийся сектор. Во-первых, из-за ситуации в стране. Во-вторых, из-за общего падения мирового спроса. Уже, в общем-то, на текущий момент настроили столько, что столько не надо. Падает спрос, особенно в Китае, который потребитель главный мировых ресурсов был до недавнего времени, сейчас остается, но у них там свое. Вот, у них сокращается спрос, и наша металлургия будет падать. На третьем месяц стоят информационные коммуникационные технологии. Привет, дорогие компьютерщики, я видела четыре руки, подозреваю, что больше, просто пять. Некоторые постеснялись признаться в своей причастности к айтишнику. Почему так получается? В Украине живут хорошие айтишники, мы хорошие. Да-да-да, мы занимаем четвертое место вообще в мире по IT-аутсорсу. Мы, в общем, успешно конкурируем даже с Индией. Сейчас я расскажу за счет чего. Я очень хорошо это знаю, потому что работала с индусами, когда работала в этих компаниях. Значит, во-первых, у индусов кастовая система, вы помните, да? Никуда она не делась, у них по-прежнему касты. И айтишники у них шудры. Это слуги, обслуживающий персоналы. Если в семье касты Шудра рождается старший мальчик, все семейное достояние э, аккумулируется на то, чтобы дать ему инженерное образование. Вне зависимости от его таланта, призвания, склонностей, старший сын в семье должен быть программистом. Тема вторая. Они, опять же, в силу этих э, кастово кастовой культуры, они не умеют говорить нет. Допустим, если индийскому программисту ставят задачу, которую он не может выполнить, и говорят, за сколько ты ее сделаешь? Ну, я ее сделаю за неделю, говорит индийский программист. Потом он три недели э, тянет э, хата за хвост, живет сопли, в общем, делает что угодно, лишь бы не сказать заказчику нет, это запрещено. Это вбито так на подкорпу, что индус вам нет не скажет. Он выпьет вам весь бюджет, все, все силы и нервы, совет все сроки, но так и не признается никогда, что я с этой задачей не справлюсь. В этом отношении мы молодцы. Мы можем сразу сказать, чувак, ты офигел, какая неделя, тут два месяца надо. Молние. То есть у нас хорошие айтишники. Еще у нас есть база еще советских времен образовательная, которая умудрилась не развалиться э, во времена независимости Украины. Наш КПИ достаточно признаваемый ВУЗ, вот, ну и другие, в общем-то, не хуже. То есть у нас есть хорошая земля и у нас есть хорошая тишинка. Как бы нам вот это совместить и главное зачем? Давайте-ка сделаем такую ретроспективу и посмотрим вот на эту веселую картинку. Ну, по тем временам, где-то 5000 лет назад, да, это было очень прогрессивно, посмотрите. Они же используют тягловой скот, это круто, это они сами вот землю ковыряют, а скот используют. У них там плуг, плуг же, же, небось, еще и кованный, хотя, может, еще и деревянный, вот. Это уже разделение труда, это уже профессионалы, которые этим занимаются. То есть на тот момент это был прогресс, прогресс. Хорошо. Но сейчас это уже не актуально, правда? А между прочим, вот э, мы, э, когда были на мероприятии в Черниговской области, Полонежина, мы чуть не сгорели, потому что местные земледельцы до сих пор э, землю очищают э, подсечно-огневым способом. Они выжигают по весне mm -hmm. наросшую. А вы не знали. Мы попали в огромный пожар, теперь спаслись. Но это неправильно, так не надо делать. Не надо так. Mm -hmm. Давайте дальше. Значит, примерно э, во второй половине XIX века, когда произошла индустриальная революция, началось индустриальное развитие общества, э, начался такой скачкообразный процесс, такие вот, э, как называется игра, когда перепрыгивают труп через бугор. Саудия. Чехарда. Чехарда. Вот. Чехарда такая началась. Появляется какая-то новая технология, которая позволяет добывать больше еды. Еды становится больше, люди начинают размножаться. Так действует любой биологический вид. Потом еды не хватает, люди садятся, придумывают новую технологию. О, мы придумали, мы придумали азотистое удобрение. Снова становится больше еды, опять начинается рост, прирост населения. Собственно, население Земли увеличилось во сколько 20 раз за последние полтора века. В общем, кошмар, такая скорость роста. Но тут тоже не все гладко. Одна из главных проблем industrial agriculture это нитратная зависимость. Что такое наркомания, все знаем, да? Как это наркоманы? Так вот, Земля тоже может быть наркоманом. Получается как, если в Землю постоянно вносить азотислой губрит, нитратный, Плодородность почвы можно только удержать на том же уровне. Для того, чтобы увеличить, нужно увеличивать дозу. При увеличении дозы в один прекрасный момент содержание нитратов в растении становится таким, что оно становится опасным для человека. Плюс эти нитраты попадают в воду, в грунтовую, начинается самоотравление. А если ты перестанешь добавлять эти азотистые удобрения, у тебя это поле перестанет родить на несколько лет. И тебе придется его очень долго, хлопотно восстанавливать. Вот. Плюс, опять же, это Industrial Culture требует огромного количества техники. Техника используется по сезону. Больше потом простаивает. И начались... Началось движение называется Clever и Грекалчер. Мы еще не готовы переходить к следующему слайду, но должна вам сказать, что благодаря этому Клевер, и Грекалчер, умному, рациональному использованию, что получилось, про Египет кто что знает, ну и страна, куда все летают отдыхать, а политическое положение, что внутри, в стране, за счет чего они живут, у них недавно была революция, несколько лет назад. Майданом это не называлось, но жопа была такая же. В общем, экономическая ситуация в стране, они еле вытянули за счет своего туриста. И то демпинговать им пришлось на весь мир. Они теперь занимают лидирующие позиции в мире по экспорту картофеля. Вот этот Египет, где кроме пустыни и пирамид, ни черта нету, да? они экспортируют вот эту вот здоровенную картошку. Вот это сеть быстрого питания, где подают э, картошку. Поченокартофель. Вот это она. Это не ГМО. Просто картошка легко растет в песке, в песчаном грунте. Легкие грунты картошка лучше, чем наша тяжелая, наш тяжелый червозел. А раньше у них это не росло, потому что у них капельного орошения не было. Сейчас они сделали капельное орошение. Хова лидер по производству картофеля. Точно так же за счет капельного орошения. Израиль, где тоже кроме иордана, иордана, иордана размером стубна, ворска, Салгир, Кому-то что-то говорит, вот эти рычечки, да? представляете? Курица в брод перейдет. Вот примерно так выглядит иордан, это вся пресная вода Израиля. При этом они ухитряются снабжать зеленью салатами, вот этими всеми базиликами, мятой, вот эта вся зеленой гурдиной в регионе почти вся израильского производства. Как? Капельное орошение. каждому кустику подведена отдельная трубочка, которая строго дозировано выдает туда водичечку, Они эту водичечку даже продавать, ухитряются молодцы евреи. Вот. Что еще удивительного произошло за счет этого агрекалки? В Норвегии, да? Норвегия. Викинги, бородатые, фьорды, изрезанные скалами, вулкан со странным названием. Это а, Это Вообще. Значит, а, что у них есть нефть. Что они умудрились сделать? Они развели гидропонику а они в минеральной вате, выращивают клубнику. То есть берут, делают искусственный грунт, на который сажают клубнику, делают ему подпитку. В результате на уборку клубнику в Норвегии ездят даже украинцы, причем массово, со всей Европы съезжается рабочая сила, столько там клубники. Этим летом у них банка клубники, уже переработанный продукт, размер 1,8 литра. Клубника с сахаром закрытая, то есть считаем стоимость старой, стоимость рабочей силы, стоимость сахара, наценку продавца. Так вот, в супермаркете банка клубники стоило 18 гривен на наши деньги. То есть вот такие вот копеечные цены на клубнику. Норвегия, да? Кто нам мешает? Я всерьез считаю, что нам мешает только то, что у нас и так все хорошо. У нас такая земля, что в нее воткнешь палку, и она заколосится. Но, дорогие мои, так долго продолжаться не может, не будет. Если мы идем в Европу, рано или поздно нам придется с этим что-то делать. Вот, Что мы с этим можем делать? Мотните, пожалуйста, я созрела следующий слайд показать. Вот. Мы тут наблюдаем на куле цветущего рапса, двух фермеров, которые озабочены в течетном луке. Если нам покажут следующий слайд, мы увидим, что они примерно видят на этом поле. Эта карта сделана с помощью прибора, называемого зондом. Его делает байер, в котором я работаю, но у меня нет задачи пиарить работодателя, просто они его делают. Что, а, как это делается? Они берут дрон, беспилотник. Сейчас у нас беспилотники летают в основном, вы знаете, где на востоке, но тут бардак рано или поздно закончится, беспилотники останутся. Беспилотник выпускается на поле, и точно так же, как он сейчас проводит разведку, вычисляя где там засады всякие, он делает карту поля, увлажненности. Если мы видим, что вот там вот вдоль села, вот тот край поля, он у нас красненький, там мало влаги, мы вряд ли будем туда засевать дорогую селеную культуру. Мы, скорее всего, туда э, или добавим водички, или посеем какую-нибудь травку кормовую для скота. А разводить основной урожай будем там, где зеленый да? Таким образом повышается продуктивность каждого афро-земли. Но это только один способ, собственно, применения цифровых технологий в сельском хозяйстве. Я вам забыла рассказать в «Glever Agriculture», как Бразилия вышла на пятое место по экспорту еды. У них же вот эти вот там степи их, латиноамериканские, саванны, да? Преи. Там периодически случаются пожары. Мы читали дети Капитана Гранта, мы знаем, как там горит трава из кино. В результате у них там очень закисленная почва, в которой очень мало какие культуры могут расти нормально. В основном не сельскохозяйственные. Они э, делают тесты кислотности почвы, проводят ее ощелачивание, в результате разводят там такое количество э, всякой городины, что они уже пристают закупать нефть, потому что у них на спирке ездит сельскохозяйственный транспорт. Они этот спирт сами себе выращивают, делают. Именно это тоже перспективное направление. В Австралии вешают на коше скатурчики ничего нового. У нас чепуют животных тоже, точно так же. Но там австралийский этот фермер смотрит на свой ноутбук, как будто мои два с картиночки. И видит, где гуляют его коровы, здоровой такой площади, где гуляют не его коровы, не отбился ли кто, не потерялся ли, может вовремя реагировать в случае необходимости. Кстати, для домашних животных тоже есть электронные ошейники с чипами. Потерявшуюся собаку можно найти, если у нее есть такой электронный ошейник, который зарегистрирован в системе. Да? Вот, мотните, пожалуйста. Это мы видим фирму с помидорами. У меня примерно такая У меня там производством занимается маньяк-игротехник, который, собственно, меня вдохновил на эту лекцию. Если сажать помидорки, как сажают наши бабушки в деревне, вот эти кустички, рассаду рассадить, да, они, может, дадут хороший урожай, но по-настоящему большой урожай. Они дают, если ты выстрелил такой фиглам, четырехметровую высоту, и запустил по нему помидорку, как глазу. И тут нам опять же приходит на помощь дигитал технологии. Мы должны знать, сколько этому помидорчику нужно водички, какая у него должна быть температурочка, иначе он заразы нам помидоров не родит. А нам надо, чтобы родила так. Вот. В обновленной презентации на следующем слайде у меня есть еще интересная штука. Тут, к сожалению, версия предыдущая черновая, поэтому и картинка после вставлена. Ферма в шкафу. Представьте себе вот такую здоровенную коробку, как от сервера. Да? В ней несколько рядов. В ней э, растет зелень. Э, в числе прочего это можно использовать для проращивания семян на рассаду. До начала теплого сезона, чтобы как только потеплеет, можно было эту рассаду высадить в грунт. Причем в Digital Agriculture очень просто. Ты закладываешь семена внутрь этого броу-бокса, закрываешь его и следишь за происходящим внутри только на датчиках, собственно, к этому боксу приотачивая. Внутрь не лазишь, твое вмешательство там не нужно. Потом открыл, достал, рассаду, пересадил. Ну, и я вижу по хихиканью Александра, что он знает о еще одном предназначении этих гроу для выращивания в домашних условиях растений, выращивания которых в полевых условиях не рекомендуется. Да, это тоже можно. Я такое видела своими глазами, это вот так работает, скажу вам. Мотните, пожалуйста, еще. Вот. Это мы видим не в «Веселая ферма», хотя это игра «Веселая ферма», это ферма будущего. Только представьте себе, что вы сидите в каком-нибудь контакте, у вас а, установлено приложение, вы там тыцкайте кнопочки, а растет у вас не компьютерная травка, а настоящая, зеленая, на вашей же ферме. Но для этого нужно в эту тему, которая «Digital agriculture» ворваться. Можно мотнуть дальше. А. Ну, слайд не в том месте. Это, опять же, система взаимодействия поля беспилотника и спутника. То есть беспилотник облетает поле, сообщает данные о его состоянии на спутник, спутник выводит э, на монитор фермера. Хотя мне знаю, знающие говорят, что все это как-то без спутника обходится, все это проще происходит, но тут не моя область компетенции. Тут, возможно, кто-то из вас даже расскажет, как происходит обмен данных. Я хотела вот этот слайд увидеть. Значит, как мы будем врываться в Digital y Во-первых, мы будем разрабатывать программное обеспечение. Чтобы вы понимали, будь-який, любой программист не может идти и так сходу разрабатывать ПО для сельского хозяйства. Почему? Мой товарищ писал как-то программу для мешалки для силоса. Да? Мешалка такая, кастрюля в которую загружается смесь, и там она как в блендере колбасится, готовится силос, потом выгружается в емкость, где она хранится. Чет сложного, да? Нужно было написать софтину для датчика, вмонтированного в дно кастрюли, который реагирует на ее заполненность. Если кастрюля заполнена, датчик закрыт, штука запускается, начинает вращаться. Если кастрюля опустела, Датчик сообщает, это вот примерно к физике твердого тела. Датчик сообщает, что кастрюля опустила, вращаться штука перестает. Мы так не учел только центробежную силу. Кто-то может представить, что было дальше? Через 7 вращений датчик опустел, и кастрюля перестала вращаться. Все обвалилось на датчик, оно снова начало крутиться, через 7 вращений снова обвалилось вниз, так как они выключили до Спасибо, Александр. Именно так все и было. Это я есть, можно... прогонит, да? Саша, программист. Саша, да, программист. Я... Именно так все и получилось. За счет незнания специфики, грубо говоря, мой товарищ зафайлировал работу. Он, ну, к сожалению, там, к счастью, там, вовремя сориентировался, дописал задержку, так, чтобы всем вращений было недостаточно. Вот. Но сам факт, что а, разработка ПО для сельского хозяйства это перспективная отрасль, в которую нужно врываться. Дальше, если вы не программист, но хотите ворваться, вот вам следующая тема. Сотрудники агроконцернов. Агроконцернов, да. Только в моем Майанбаеве, который не занимает на украинском рынке сколь-либо заметной позиции, работает 600 человек. Представляете, да, автопарк Байра, кстати, равен числу сотрудников тоже, 600 примерно машин. Это там все, там пиар, там маркетинг, там бренды, там продажники, там люди, которые ездят в село и работают там с местными фермами. То есть к чему ваша душенька лежит, то вы и найдете, чего хотите. Хотите хоть водителей водите, хоть на кухню, если вам уж совсем проедут. Фермеры. Я очень долго думала, дописывайте этот пункт или нет. Потому что даже без учета украинской специфики есть такая английская пословица. Потому что есть три способа разориться, гарантированных способов разориться. Самый приятный это женщины. Самый быстрый ⁇ это скачки, самый надежный ⁇ это сельское хозяйство. Заниматься фермерством невыгодно ни в одной стране. Мира. Если ты, конечно, не выращиваешь копу, и то не факт, что основной доход от продукта получает, собственно, фермер, скорее держатель картеля. Да? Вот. Но в один прекрасный момент тебя просто перемыкает. И ты едешь в деревню выращивать помидоры, вот как случилось со мной. Так что, если вы не хотите стоять раков на картофельной грядке и колупаться вот по кустику, врывайтесь сразу в цифровые технологии, потому что когда вас накроют ехать в деревню, вам это пригодится. Следующая тема, консультанты. Кто-то про 1С слышал? 1С. 1 С ⁇ клевая штука. Она очень здорово позволяет организовать бизнес. У меня куча э, товарищей, которые занимаются разработкой за время нему С. Тем не менее, по другой работе у меня есть производство. Ярослав, вы знаете, да, я постельное белье. У них э, нет сотрудника, который мог бы э, провести учет складских отставков сколько у них осталось на складе, они подсчитывают это, вычитая э, то, что они израсходовали на пошив, из того, что они закупили. А когда мы спросили, почему вы не ведете один склад, а зачем мне это в компьютер еще завозить, я все на бумажке записываю. То есть между реальными э, пользователями и разработчиками высоких технологий есть огромный такой другой твердый барьер. И э, пробивание этого барьера дорогого стоит во всех смыслах. Консультанты, люди, которые продают знания, которые расскажут вот этим всем, я на бумажке записываю, расскажут, что можно не записывать на бумажке, и добьются, чтобы они такие зарегистрировали, вообще совершили невозможное, зарегистрировали аккаунт в Google Mail, чтобы можно было на них пошарить документ, и подключить их к один из битрикс Вот эти люди обычно с работодателями берут очень большие деньги, потому что это стоит дорого. Вот. И, собственно говоря, предлагаю вам врываться вместе со мной. Если вам интересно, как врываюсь, конкретно я, что я делаю, вы меня можете спросить после лекции. Сейчас у нас будет перерывчик, я надеюсь. Ну, и я, пожалуй, закончила. Если кто-то что-то хочет спросить...